Значит, ну, как говорится, сегодня по телевидению много радостно говорят про то, что россияне много потратят на Новый год. В связи с этим вот три вопроса. Сколько вы потратите на Новый год за столе и сколько тратили год назад? Одна конфетка за столом, одна конфетка под елку, одна конфетка после елки. На стол. Статистику я не Ясно. Тогда а как вам качество продуктов? Второй вопрос. Ну, вы же сами все знаете. Ну, я Новости хотел бы все-таки... Все ну, у нас с разных сторон будут репортаж. С Саратов, с Москвы. Везде по-разному, поэтому и общую картину хотим нарисовать. Ссылку я вам дам. Качество продуктов сами засолили, сами поедем. Вот оно все. Качество продуктов... Ладно, и третий вопрос. У -у -у. Насколько повысилась ваша зарплата за прошедший год? Да что вы? Где же она повысилась по отношению к ценам? Она не повысилась, попасть. Понятно. Все, благодарю. А ну, за вот. вам подарки дайте, а потом Да, подарки. Дадут нам подарки. Так, вопрос, ну, как бы вообще. Сегодня по телевидению много радостно говорят про то, что россияне немного потратят на Новый год. В связи с этим у нас три вопроса. Первый. Сколько вы потратите на Новый год? То есть на застолье, там, на подарки? Лично я, ну, сейчас, сейчас. Три. И сколько тратили год назад? Год назад где-то моя жена была еще жива, ага. где-то пять лет, пять тысяч. Так. А в этом году две тысячи, три тысячи, не больше. Хорошо. А я одна, у меня пятеро детей. Uh -huh. Не знаю, как чем тратить. Чем? Понятно. Так, второй вопрос. Как вам качество продуктов? Как... Каких продуктов? Сегодняшних. Они Желает лучше говорят. быть. Uh -huh. Желают быть лучше. Понял. Все стараются маркетане там, ну, короче, делать то, что не надо, а люди покупают шрупсы. Uh -huh. как... Понял. У ну... меня пятеро детей, я не могу прокормить прокормить. Ясно. Так, и третий вопрос. Насколько повысилась ваша зарплата за этот год? Сколько? 300 рублей. Какие 500 На 200. На 200. Угу. А у меня 500 детей. Понял, понял. Краметь нечем. Все, сегодняшний день. Заводы система, позвонили. в которой мы живем, система у тебя А торгаши это продать, продать. Сдашь продаж больше ничего не надо и народ им не нужен ага. им нужно только прибыль вот и все. все. Благодарю Ну как бы первый вопрос все таки ты... нет не будут мы маленькие мы только формируемся поэтому на телевизор не попадем но если лицо не хотите то замажем не проблем. в ютубе будет ссылку дам вот. Ну, получается, первый вопрос такой Вот э, Сколько вы потратите на Новый год? На застолье, на подарки И в сравнении с прошлым годом В домашних условиях? Конечно, конечно Ну, как вообще? Вот, сколько у вас затраты были год назад? А сейчас? На стол тысяч десять Тысяч десять А как, вот, на ваш взгляд, э, качество продуктов? Отвратительное Отвратительно. ну, Если в магните покупать угу. Ясно и третий вопрос. Получается так. Э, сколько вам за год, на, на сколько вам за год повысили зарплату? Ну, ненамного. Угу. Ну, по проценту можно как-то сориентировать. Ну, грубо выражаясь, было 10 тысяч, стало 11, значит 10%. Да, да, да. Понял. Ясно. А все ж таки по первому вопросу, в сравнении с затратами на прошлый Новый год, больше тратите? В этом году? Да. Но мы даже еще даже ничего и не знаем. Даже еще не подрасчитываем, грубо говоря. Да. Мне кажется, дороже все стало. Да. Однозначно. Интересно. И не на 10%, да? Можно три вопроса задать. Предновогодний, так сказать. Ну, первый вопрос. Сколько вы? Планируете потратить там на подарки на застолье в этом году и в сравнении с прошлым годом? Года на Приблизительно. Меня ведь цифры не интересуют, как в процентах можно даже. Больше или меньше? Да, вот да, да, с да. Того года. Да. Вот так же. Приблизительно так же. Как вам качество продуктов? Отвратительно. Не первый вы уже так говорите, абсолютно слово слово. И третий вопрос. Насколько, так сказать, вам повысили за этот год зарплату? Не на сколько. На мне на, на, на 25 тысяч. Не, ну это а. я же. То есть, если было 10 тысяч, то стало 11 то есть это 10 процентов. Да не знаю. процентов 2... Так приблизительно. На скидку. Да. Ну, это... 5-7%. 5-7%. Благодарю, понял. Все, сейчас задать. Вопрос такие. Ну, у нас Новый год впереди. Я с информагентства «Ледокол». И вопрос такой первый. Сколько вы потратите на Новый год? На застолье, на подарки. В сравнении с тем, сколько потратили год назад. Ой, нет, ну, я даже не могу. Даже приблизительно не можете. Ну, за соль, конечно, тысяча три уйдет, это точно. Uh -huh. так, Потому что семья. Но ну, в, в прошлом году приблизительно столько же? Нет. Больше, меньше? Не меньше. Так, хорошо. Да. Второй вопрос. Как вам качество продуктов? Плохое. Хочется получше, Все, не первый раз это слышу uh -huh. уже. И третий вопрос. Э -э насколько вам, ну, у вас пенсия, насколько вам за год прибавили пенсию? Ну, проценты, проценты, можете передать. Я не знаю, насколько чего. Я, в общем, мне за 80, поэтому у меня пенсию получит Это понятно. 800. Прибавили бы... А так, я не знаю. Прибавляют они, обещают там, да? По-моему, в том году 3 и сколько-то 90 что-то, Процентов. не было, да? Все понял. Формагентство Ледокол. Вопрос можно задать? Какой? как бы. Э, ну, первый вопрос. Все-таки, сколько вот на год назад потратили на новый, на встречу Новый год? То есть столи, подарки, сколько в этом году? А, Приблизительно по процентам желательно. Ну, я в прошлом году праздновал с друзьями, у нас ушло ну тысяч пять с половиной где-то. На сколько человек? Ну, у нас было человек восемь. Угу. Вот. Там на всякое там на мясо, на выпивку угу. и тому подобное. А в этом году сколько, прикидываете? Ну, ну мы прикидываем, думаю, где-то то же самое выйдет. Просто мы еще не знаем, сколько с нами еще поедет людей. вот. Uh -huh. Поэтому думаю, ну, примерно так же, наверное. Хорошо, тогда второй вопрос. Как вам качество продукта? Ну, мы вот мясо брали в фабрике качества, и там все было uh -huh. хорошо. Uh -huh. ну, ну, а выпивку, ну, в обычных магазинах. Ну, и третий вопрос. С одной стороны, вроде как бы он бы вас тоже коснулся, но, учитывая, как говорится, возраст, значит, вопрос такой. Насколько повысили зарплату, пенсию там, или еще что-либо за год? Чуть. То есть, ну, пускай, как говорится, не у тебя, не у тебя, а э, там, ну, у родителей. там ну, Проценты, проценты, я, не я цифры. Я бы, если честно, не ответил, если бы я знал. У меня просто родители... Там на разных работах работа uh -huh. все время, меняется, и я без понятия, если честно. Ясно. Ну вообще повышение было? Как, не думаешь? знаю, не заметил. Ясно. Все. Вот. Благодарю. Давай. Предновогодний. Ну, первый вопрос. Вот в сравнении с, с прошлым годом, сколько вы планируете потратить средств? То есть в сравнении с прошлым годом больше, меньше? Мне кажется, больше. Так, понятно. Тогда второй вопрос. Как вам качество продуктов? Ну, скажем так, средний. Средний. Культурно. Вы же прекрасно знаете, продукт, качество. Вы же прошу, вы найдете... Спрашивать надо обязательно. Ничего не изменится. Спрашивать надо обязательно. Говорить надо, потому что у нас будет программа, которая касается Москвы, Самары, Саратова, возможно, там еще другие города. За а Уралом должно быть. Ну, я оставлю ссылку. Вот. Значит, про качество... Теперь третий вопрос. Как говорится, последний. Он вот о чем. Если у вас зарплата, то насколько ее повысили за год? Я не работаю. Ясно. Все, тогда благодарю.